Всем привет! С вами канал Master Pro. Сегодня я расскажу об одном таком нюансе. После перебора мотора у меня случилась такая жопа, что машина просто-напросто не могла прокачать топливо через топливный фильтр. Топливный фильтр Масума купленный в Гиперавто по улице Кирова 2, о, Кирова 12, там вроде там. Фильтр Масума Хрен прокачаешь Я не знаю из какой бумаги японцы делают Но это или в Японии или что Но проблема состоит в том Что действительно у меня машина Еле еле ехала, чихала и если у вас случилась такая проблема Ролик будет достаточно короткий То есть вкратце Вы не можете понять вообще Как, почему машина хреново едет у меня карбюраторная версия Тут регулируется все же клерами То есть по факту, если карбюратор настроен И вдруг у вас неожиданно машина начинает тяжело тянуть Вся проблема, скотина в топливных фильтрах Как я уже, я не знаю, в каком порядке эти ролики выходят да, то Машина тяжело начинает разгоняться Карбюратор начинает чихать прямо, же Начинает там пш -пш, бить, бить в карбюраторе там по банке, то есть если случилась такая проблема знаете что дело может быть не только в топливном насосе хотя в нем тоже может быть но перво-наперво имейте в виду просто-напросто попробуйте поменять топливный фильтр и вы должны понимать что при работающем моторе при работающем моторе уровень вашего топливного фильтра должен быть никак не до конца, то есть уровень должен быть вот приблизительно вот такой. Если у вас топливный фильтр э, за, ну, бензином заполнен до конца, это означает о том, что у ваш топливный фильтр очень очень плотный, я не знаю, бумага из чего она там, из титана сделана, что не может прокачать через этот финишный топливный фильтр бензин. И вот. Поэтому я выношу свой вердикт. Не все материалы, которые изготавливает у нас компания Масума, качественные. Да, есть хорошие вещи, но вот именно по фильтром фильтрам в моих глазах уже обосралась. Также она обосралась еще по выжимному сцеплению, по диску сцеплению. Тоже хреновое они делают. Все, что простенькое, наверняка там гранаты, там, может быть рулевые наконечники там шаровые опоры, может все нормально там они, говорят, гарантию какую-то действует но суть в том, то что действительно, имейте в виду если у вас плохая проблема и если у вас топливный фильтр забит полностью имейте в виду меня вот столкнулся, фильтр новый он блин побегал меньше месяца и он изначально, даже как я поменял топливный фильтр, у меня был тот забитый, но тот понятно, машина долго стояла машина долго не ездила а тут получается поставил новый ты не можешь понять Работает ли она? Блин, я же новую поставил Попробуй тупо поменяй Просто поменял фильтр и все И машина начала в штатном режиме работать Надеюсь, кому-то ролик был полезен Поставь класс Пишите комментарии Также ссылки на мои соцсети будут все в описании Подпишитесь на канал Ставьте лайки Всем спасибо за просмотр И всем пока